Слушайте радио Болткома. Как встретились, так и поговорили.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 Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Ну что же, программа «Встретились, поговорили» в нашем эфире. И, как мы уже анонтировали на сайте Микс сегодня мы встречаемся и говорим с кинорежиссером, с автором цикла «Счастливые люди» Дмитрием Васюковым. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте всем. Мы э, вот уже как-то встречались и говорили о фильме, документальном фильме «Дом», э, и тогда вот сетовали еще, что, ну, нету такой возможности, может быть, его показать э, широкой аудитории, публике, там были практически какие-то закрытые, полузакрытые показы, да. и вот, наконец-то, 5 октября в кинотеатре «Сплэндед Palace можно будет совершенно свободно, вот любой желающий сможет прийти посмотреть эту картину, и э, вот благодаря этому событию, этому мероприятию Показу этого фильма. Один из персонажей этого фильма как раз-таки появился, приехал в Ригу на премьеру. И, может быть, вот... Ну, давайте, может быть, напомним о самой картине о том что, чему посвящен фильм истории какой семьи и почему именно вот эта семья стала героем вашего альянского давайте, давайте напомним значит этот фильм я начал снимать еще в 2018 году, 2018 году и тогда я приехал на аляску и там ну по приглашению собственно говоря будущих героев фильма и э, я жил в их доме и думал, что вот я сейчас буду снимать про особенности Аляски, про все эти медведей, моржей, и охотников в далеких избушках. Но оказалось так, что эта семья оказалась непростой семьей. Эта семья – это потомки э, старинного и известного в России княжеского рода Голицыных. И вот в этом доме жило, в общем, четыре поколения этой семьи. Вот. И когда я познакомился поближе с патриархом семьи, потом, главой семьи Прасковья Николаевна Голицыной, которая, княжной, который был на тот момент 94 года, и в разговорах с ней, в разговорах с ее дочью Катей, с ее внуками Алексом и Майклом, то есть Алешей и Мишей, я понял, что какие могут быть вообще охотники, медведи и так далее, какая там, может быть, самая дикая природа, когда передо мной открылась совершенно потрясающая история нескольких поколений такой семьи, а, а в итоге живущие на Аляске уже больше почти 30 лет, больше 30 лет. И вот, собственно говоря, из этого родилась родился замысел этого фильма, и вот я снял пять серий это оригинальная версия пятисерийного документального фильма, собственно говоря, вот о событиях, которые эм, происходили с этой семьей, начиная от семнадцатого года, 1917 -го года, то есть с революции до сегодняшних дней. До Больше ста лет охватывает картина. Совершенно верно. Мы снимали и во Франции, мы снимали и в Америке, во многих местах Америки, но, естественно, на Аляске. Вот. Вы вначале сказали, да, это немножко устаревшая информация. Мы хотели действительно пригласить одного из членов семьи, но благодаря нашим замечательным спонсорам вот этого показа, который состоится 5 октября, 5 октября в 7 часов вечера в Сплендиде, наши многоуважаемые спонсоры нашли деньги с тем, чтобы мы могли пригласить сюда, оплатить дорогу, трем персонажам. О. То есть приедет сюда, уже прилетело, я буквально вчера их встречал, это Екатерина, Майкл и Алекс, то есть Катя с двумя своими сыновьями, Мишей и Алёшей. Тогда сразу же вопрос, насколько вот действительно они сохранили, ведь учитывая, что это уже какое поколение, не, не, людей, которые родились и выросли вне России, то есть они как бы физически даже не, не, не соприкасались. Даже 94-летняя княжна Прасковья, их бабушка и мать, Мать Кати и бабушка Алёша с мишей даже она родилась в Париже уже в 25-м году. А вот ее отец, Николай Васильевич, князь, он, да, он в 1917 году еще естественно он родился в России и жил в России, и поступил в гимназию в России, но вот его революция застала уже курсантом гимназистом и он значит пошел в белую армию и оборонял Кремль от большевиков в Москве участвовал в этом московском э, сражениях московских революционных 17-го года ведь в Питере их особо не было как да. раз сражения то были в Москве как раз вот которые сейчас тише воды и ниже травы вот ну ничего это все я думаю вспомнится а, вот и э, поэтому э, Россию они увезли николай Васильевича, естественно, со своей будущей женой Лидией Миллер, на которой он уже на которой женился в Париже, после чего родилась наша княжна Паша. Вот. Конечно, она в них жила. Конечно, безусловно, это русский язык, это литература. Тем более, что один из членов этой семьи в дальнейшем оказался еще и Иван Михайлович Толстой, внук Льва Николаевича. Вот. И понятно, что и Катя, и Прасковья Николаевна выросли абсолютно в русской э, семейной атмосфере. Они ни о чем другом, кроме как о России, говорить не могли. Другое дело, что э, тогда э, была одна особенность у той э, первой волны эмиграции, собственно, белая эмиграция, как ее называют, э, была особенность в том, что эти люди уехали вынужденно, они бежали из страны, из России. И э, у них не было даже мысли, что это навсегда. И тогда был такой так называемый Нансеновский паспорт существовал, который позволял жить многим беженцам, иммигрантам и так далее в разных частях мира, ну, Франции в частности, не принимают чужое подданство. То есть это был апатрит, человек без родины, грубо говоря. И как ни странно, я когда про Скорью Николаевну спрашивал, ну, а вы приняли французское гражданство в итоге-то потом? Она говорит, да вы что, mm -hmm. Дмитрий, вы что? Это считалось шкурничеством принимать чужое подданство. Мы гордились тем, что у нас вот этот вот нансеновский паспорт, то есть человек без родины, но тем не менее в нашей среде мы, мы переставали общаться с теми, кто принимал чужое подданство. То есть это считалось как бы таким предательством по отношению к Вообще родине. дурным тоном, угу. предательством, совершенно вообще, ну просто это, это казалось для них очень странным, неприемлемым и удивительным. Ну, в принципе, это можно объяснить, наверное, тем, что такой человек как будто бы говорил, ну вот по принятиям чужого подданства, что он хочет остаться на чужой земле. То есть для них же, я понимаю, это все равно желание вернуться обратно. Uh, то есть они это мы не да. принимали. И это означало, поддонства. что ты, ты главное uh -huh. их желание и мечта и так далее было вернуться на свою Родину. Поэтому как можно при желании, при мечте вернуться на свою Родину? Брать чужое подлинность. А подождите, вот на, а сколько существовали нансеновские паспорта? То есть вот сейчас-то, вот уже нынешнее четвертое поколение, наверняка. Не, их, их по-моему, да. отменили. Я вот, честно говоря, да. не помню, когда их. Ну, по-моему, то вот тогда, угу. в те времена, их, они и закончились. Я думаю, мне кажется, перед войной что-то угу. такое. Нет, нет, потом они. Более... Потом, когда Нансен еще начал же организовывать фонды с помощью русским в связи с голодом. Да, там, да. да мы говорим про знаменитого, по-моему, да, да, uh, он дача... Петьёв Он норвежец. Норвежец, да, простите, да. А, То есть да, знаменитый путешественник, да, который да. Это, это как раз его было... это было, он, и, и, он по-моему, и Нобелевскую премию даже получил. Совершенно верно, он, по-моему, у него был... Нобелев, но он был проходит с Арктики, там, и так далее. Это всем известный персонаж. Замечательную книжку, кстати говоря, он написал что такое, Россия будущего, что такое именно про Россию, про свое путешествие на э, своем кораблике э, по север мор, морпути от Норвегии, он путешествовал и зашел в устье Енисея, и по Енисею он поднимался, по Енисею, и из каждого станочка, такой деревушки, он докладывал царю, нашему царю о своих, значит, это все, все его путешествие было. Он до Красноярска как раз до, добрался на кораблике на этом. Господи, какое знамени, знаменитое название этого кораблика на F какой то Ну, может быть, радиослушатели сейчас полистают, интернет сразу найдут. И он добрался до Красноярска, оттуда уже на поезде с почтями он, значит, прибыл в Петербург. Это была такая история. И после этого он написал замечательную книжку, она, кстати, ее можно найти. Но ну вот возвращаясь к семейству, мы э, видим уникальный, как бы, фр... Фрам, вспомнил. Фрам. Кораблик этот назывался Фрам. Вот. Извините. Да, уникальный опыт сохранения э, вот, культуры, со своего языка, несмотря на то, что, в принципе, вот, если говорить об Америке, она же такой плавильный котел, то есть туда приезжали итальянцы, немцы, там, Господи, не Страна иммигрант и целиком. в какой-то даже говорили момент, ведь настолько было много немецких иммигрантов, что даже немецкий начал как будто бы теснить и английский, то есть мог немецкий стать государственным языком Америки, но тем не менее вот все переплавилось. А вот это, в принципе, удивительный опыт того, как сохраняется культура, язык, и причем как будто бы в законсервированном таком, я понимаю, виде. Вот вы когда общались, этот язык, он напоминал, насколько он был... Он, нет, безусловно, мы понимали друг друга, на, говоря на этом языке, но поскольку, ну, все равно какие-то книжки я в детстве читал, и в зрелом возрасте тоже, их язык, конечно, обороты какие-то, словечки и так далее, они не похожи на современный язык такой, знаете, с какими-то современными уже идиомами там, и так далее. А он больше похож на тот литературный язык, там скажем, Куприна, Толстого, Лескова. В общем, все то, чем наполнялась Паша через своих родителей, и то, что она могла вот эту речь свою передать значит, и своей дочке, и внукам. Вот. Безусловно, да, ну, ну я, я... Ну нет, конечно, они замечательно говорят по-русски, если учесть то, что все таки они никогда и не жили в России, и не были в России. Вообще, этот их приезд сюда довольно волнительный для них, потому что, <с> очевидно, это волнение вызвал я, потому что я сказал им, что, представляете, вы будете в 300 километрах от mm. вашей, как бы, такой исторической родины, что называется, да, да. от России, в 300 километрах. Сейчас многим, конечно, в Риге здесь... Это не очень нравится, и это не очень настраивает по, по понятным причинам да на какой-то оптимистический лад, но, э, но вообще вот это их первое путешествие вот такое в Европу, вот так вот близко, и в общем-то в такую, ну, Рига же говорит и по-русски, и по-латышски, понятно, э, но они никогда не были в в том месте, в какой-то среде, где вокруг них они слышали бы русскую речь. И вот я вчера с ними гулял по, по Риге, и это было... Они просто умилялись от радости. Они, ну, в Америке понятно, где, ну, вот между собой они говорили, ну, собственно, и все, И нигде бы не найти этих русских больше. А здесь они слышат, и они отдавая должное всему тому напряженному моменту, который сегодня существует, и, э, слушайте, сколько комментариев там в Фейсбуке на, было под постом, скажем, Акунина о том, что 5 октября будет показываться фильм «Дом», э, хотя там было написано и на латышском Мая и mm -hmm. по-английски «Хом», и по-русски «Дом». Но... Многие, значит, обратили внимание, что сколько можно терпеть эту русскую речь вообще вокруг. К сожалению, я не думаю, что надо отвечать на эту тему, кому-то ругаться, оскорбляться или увещевать кого-то. Я думаю, что ну, сегодняшний момент такой, что да, я понимаю, что это может кого-то раздражать, безусловно, понимаю. Я, честно говоря, меня самого раздражает, даже менее. Вот меня, не Голицыных, которые туда прилетели, mm. а меня. Я когда слышу вот русскую речь, я все время как-то так внутренне вздрагиваю, вот как ни странно, потому что это мне тут же напоминает о том, что творит моя страна э, в мире вообще, и что она сейчас, чем она угрожает миру и миру в буквальном смысле, в переносном смысле. И это от этого просто дико стыдно. Очень стыдно. Вы ну, знаете, с другой стороны, я читал вот буквально вчера книгу американского социолога Майкла Манна, она называется «Темная сторона демократии». он говорит о тех вот... Ну, он говорит, пишет об этнических чистках, и просто он упоминает, говорит о том, что он считает несправедливым все-таки, обвинять, часто говорят, что, ну, вот немцы начали то, немцы сделали то, и он говорит, что как нельзя впадать в другую крайность, говорить о том, что виноваты только, значит, бесноватые фюреры, понятно, что вот... Но другая крайность, вот полностью обвинять народ, что именно он весь виноват, и он приводит данные о том, сколько было тысяч человек, которые от служить ними вот в немецкой армии во времена вот уже войны и сколько из них были расстреляны и подвергнуты репрессиям это все понятно и вот он ну вот он да вот мне кажется что конечно это вот это все бы, понятно подводят... но моя бабушка перенесшая все ужасы войны с немцами она до конца своей жизни не могла слышать немецкую речь понимаете отдавая себе отчет mm -hmm. в том что не весь народ и есть разные хорошие немцы и есть другие немцы и так далее. но к сожалению вот на бытовом уровне вот это так для нее звучание немецкой речи связано с ужасами которые она пережила ну у того же вот Акунина в его блогах я помню прекрасный пример он говорил что вот на территории бывшей югославии там — Есть единственный памятник немецкому солдату. Это был вот момент, когда, ну, югославских партизан должны были расстреляться заложников. И один из солдат расстрельной команды сказал, что я не буду стрелять. Ему говорят, мы тебя отдадим под трибунал. Говорит, зачем по трибунал, расстреляйте меня вместе с ними. И он встал с ними, его расстреляли. И местные жители вот, были свидетелями, они запомнили, и поставили ему памятник. Говорили, что это, наверное, единственный памятник вот, немецкому солдату э, стоит э, ну, то есть, о том, что... Люди, да, люди, Олег, люди разные. То, это, это безусу, тому, что... Нет, то, что люди разные, и в каждом народе есть и такие, и сякие, это безусловно. Но, знаете, это бесконечные сейчас, может быть, да, это да. эти споры, они вспыхивают, горят. Ну, я думаю, что споры как раз мы завтра, да, как а, раз таки а, они и а, будут. Нет, это скорее, а, значит, или... сегодня третье. А. Вот эти споры, вот, э, они как раз будут сегодня а, вечером. Сегодня. В кафе Лайвас, это вот станция, как река это называется? Долгова. Там нет, нет, нет, следующая река. Так, подождите. А, а на какой станции? Ну, на в Юрмале. А, в Юрмале. А, в Юрмале. Это как... а я понял, да-да-да-да-да, Ну, напомните свою реку еще да, одну. Да-да-да. Я, я понимаю, о чем вы говорите. Значит, это будет в Дзинтере, в Майоре, где? В Булдоре Лелупе. Это вот но, но через, он Сразу в Лилупе, да? Вот там, где Лилуп. Лилуп. Ну, ну да, вот, Лелупе. Так вот, да. речка. Совершенно да. верно. Вот станция да. Лелупы. Да. И там есть кафе «Лайвас». И вот сегодня вечером, по-моему, в 7 часов, вот, я не помню, когда, если говорю, ну, это можно там есть в Фейсбуке, можно посмотреть, в нашей группе и там это написано. Как раз будет разговор на эту тему, и вообще беседа это будет называться так. Это Андрей Васильев будет принимать участие, а собеседником его будет как раз наш Майкл Голицын, Миша Голицын. А я там буду принимать участие. Ну, в качестве такого рефери, вдруг придется их разнимать, и вот я готов буду. Вот. А тема вот будет как раз такая, хорошие русские. И Васильев спрашивает Мишу, а так бывает? Вот мы сейчас Василий. с вами, безусловно, понимаем, что да, бывает, но сейчас такое ощущение у массы людей, что так не бывает. Вот мы на эту тему поговорим. Так что, а это свободно? Ну, нет, нет, там билеты продаются, но это вот надо видео, что... найти Катю Сапожникову uh -huh, в Фейсбуке uh -huh. и с ней связаться, и она тут же у нее есть эти билетики в это кафе, и можно uh -huh. прийти и будет. Может просто в кафе, просто прийти в это и купить билет на эту беседу. Так что сегодня вечером можно принять участие в беседе, в дискуссии, но вот, по-моему, я где-то читал данные о том, что 2 миллиона человек вот после революции эмигрировали, как раз это был после Врангелевский поток, когда вот ну, да. эмигрировала практически вот вся белая армия с семьями, ну, добровольцами. добровольцами. Да. Чем вот ощущение, ведь как будто бы вот, насмешка, цик цикличность истории. То есть, если посчитать, наверное, количество людей, которые вот, начиная еще ну, вот, с 14 -го года, потом, в принципе, начало, следует... войны. начало войны, и сейчас да. вот да. это начало модернизации, да. я думаю, что там будет не меньше. Если... Ну, пока, пока чуть меньше, наверное, но, но, но вообще цифры уже сопоставимы, сопоставимы. Это вот как раз как там у меня в фильме там есть вот два героя. Один из них удивляется, вспоминая войну ту с немцами и возвращение насильственной репатриации наших пленных советских, которые попали в плен к немцам. И он все удивлялся, почему Сталин хочет их вернуть насильно, причем даже на родину, всех, кто оказались в Европе, вообще за рубежами России, вернуть он хотел в Россию. Ну, потом, естественно, их вдавались ну, белые билеты и чуть не изменник Родины их называли, многих сослали в связи с этим. Но вот э, наш француз, который в фильме, один из родственников тоже Голицыных, он удивляется, а вот у нас пленных, которые оказались в плену у немцев, у нас их принимали, у нас их чествовали, у нас их носили на руках. Почему, говорит, в России, почему Сталин хотел вот так не с ними обращался? И я там за кадром тексте очень частично даю ответ на этот вопрос. Почему? Потому что Сталин боялся вот большого скопления русской миграции в виде наших, тем более военных в виде наших советских пленных за рубежом. Боялся он потому, что они помнят еще большое скопление белой эмиграции за рубежом, который Сталин боялся, потому что они вынашивали планы вернуться на родину и разобраться. Так вот, с военнопленными Второй мировой войны советскими, Сталин уже не хотел этого повторения, чтобы там скапливалось много наших соотечественников не вообще, которые мечтали уехать, а мечтали вернуться на родину. Вот это вот поэтому началась насильственная репатриация в буквальном смысле из Германии, из Франции и многих стран Европы. И причем ведь многие действительно недоумевали, что зачем вернуть людей, которых сразу же арестовывали и отправляли в лагеря. Вот а именно это за это... тем, чтобы да. они потом там не вынашивали ненужных uh -huh. планов Сталину. Вот. Я думаю, что сейчас э за пределами России... Вот скапливается достаточное количество и молодых, и среднего возраста людей, спасающихся в данном случае от, от мобилизации до этого, просто уехавших и не принявших войну, которую развязала Россия. Вот. Сейчас с рубежом много таких дееспособных, сильных, крепких, умных людей. Вот. Я ни к чему не призываю, но, я думаю, понятно, что я имею в виду, я думаю, что они, конечно, должны сообразить, что с ними произошло, вот, но думать о том, как и с чем вернуться на родину все таки и что делать на этой родине по-другому, вот, скажем так. А, вот, как вы думаете, эта огромная масса сейчас действительно мигрантов, она... Но когда-то Рига была центром эмиграции, это еще вот в ту первую волну, и действительно Рига была таким, ну, и транзитным воротами, культурным через которую, центром, и, и культурным центром, да. культурным центром здесь же да. выходила там газета «Эмигрантская сегодня» очень там, да. вот, известная. Вот это, эти люди, которые сейчас уехали, они, как вы думаете, вот насколько, то есть, опять-таки, ведь все уезжают как будто бы ненадолго, но... Вот опять возникает этот вопрос, что дальше. То есть они останутся, будут ли они принимать чужое подданство, останутся ли они русскими людьми, вот эта вот вся масса. Это, в принципе, мы повторяем вот практически вот всю эту Абсолютно. историю. Вот Абсолютно. Дежавю. Да. Просто дежавю. Ну, на этот вопрос не до конца, конечно, но начала отвечать моя Прасковья Николаевна которая перечисляла эти волны эмиграции. Значит, она перечислила первую свою, эту белую эмиграцию, вот, которые уходили из-под пуль. Вторая говорит, эмиграция, по выражению Солженицына, уходила из-под виселицы, то есть когда душили, ну, вот, в, таком, в переносном смысле, конечно, душили, то есть не давали ни свободы, слова бы не было, то есть в советские времена. А вот, говорит, последние волны, говорит, ну она, правда, к сожалению, слава богу, она не застала начало этой последней войны, вот, а она имела в виду другие волны, они уже как бы уезжали, желая устроиться, знаете, mm -hmm. на Западе. Ну, устроиться, то есть, ну, грубо говоря, раствориться. Вот. И сегодняшняя иммиграция, это иммиграция самых умных, талантливых, честных, свободных людей, на самом деле, которые не могут. Просто вот они физически не могут находиться. Я знаю многих, у меня много друзей, которые сейчас, кто во Франции, кто здесь, кстати говоря, в Латвии, кто в Чехослов, Чехии, они живут намного ниже того уровня, уровень их жизни намного ниже, нежели был в Москве в свое время, в России. Вот. И тем не менее, несмотря ни на что, с детьми, с маленькими, они выбрали вот трудную, тяжелую жизнь за границей, зачастую без дома, без денег, без знания языка и так далее, и так далее, нежели оставаться, чтобы, чтобы только не оставаться вот сейчас в России. Ну, я не знаю, я не знаю. Все они, кого я знаю, конечно, они все мечтают вернуться. Но какой цикл и какой круг нам история преподнесет, кого она, как говорят, история же надзирательница да она просто наказывает за невыученные уроки. Mm -hmm. так вот когда, наконец, она нас накажет за невыученные уроки. Может быть, этот урок окажется выученным, и что-то люди придумают, что с этим сделать. И же много и политиков, и политтехнологов, и голов, и экономистов, которые сейчас оказались на Западе, вот они собираются, размышляют, думают. Но пока это все на уровне, конечно, разговоров, никто из них не решается возглавить как-то это серьезно, этот процесс. Навального посадили, как известно, кто мог бы, скажем, угу. что-то действительно делать, он сидит, значит, в жесточайших условиях, совершенно в тюрьме. Ну, посмотрим. Ну что, еще не конец пока света, но он близок вообще. Но я вот клоню к тому, что фильм Дом, который был задуман и начинал сниматься еще в 2018 году, вот внезапно получается, приобрел э, невероятную актуальность, вот говоря, сталкивая нас вот с этим опытом. Образом, удивительным образом. То есть в 18 году я и подумать не мог, что... Нет, ну уже были как бы наметки такие, mm -hmm. да, как бы уже примерно так предполагалось, куда это идет, но то, что начнется война, ну, я, я до последнего в это не верил, потому что я верил как-то в здравый смысл, в разум даже этого человека. Оказалось, что там его нет. То есть, ну, получается, что эту картину можно посмотреть вот как попытку разобраться и вот в этих вопросах в 5 числа, после завтра в Splendid Palace, фильм «Дом», и как раз вот с режиссером этого проекта с Дмитрием Васюковым мы как раз говорим о том, что, кстати, я понимаю, что Mm -hmm. будет версия особая. То есть, мы говорили, вы упомянули, что там был пятисерийный. Да, мы покажем right. киноверсию. Киноверсию этих пяти серий. Это такая фестивальная mm -hmm. версия. Киноверсия, она длится два с половиной часа. Начало в 19 часов 5 mm -hmm. октября в «Сплендиде». Вот. И, естественно, должен напомнить, что всех зрителей фильма ждет уникальная встреча просто с героями фильма. В конце просмотра. Поэтому это, мне кажется, ну, для меня, поскольку я фильм видел, да, как сами понимаете, вот для меня, конечно, это самое интересное было бы. Вот это общение людей из разных, вроде как, и из этого века, и вроде как из другого сто лет назад. Вот возвращаясь к теме хороших русских, все-таки. Ведь многие обращают внимание на то, что, может быть, Россия вот, дореволюционная, мы ее слишком идеализируем, и она ведь тоже представляла собой как раз-таки клубок проблемы, которые вызвали вот, революционные Безусловно. перемены. Безусловно. Вот это то, что она была достаточно агрессивным государством, которое в какой-то момент ну, ослепленное вот войной, успехами войны 12 -го года отечественной, когда русские казаки в 14 году уже ну, были да, в Париже. Да, да, да. И вот казалось все, это привело потом и к крымской, опять-таки вот крым, типа крыма здесь, крымской войне позорной. Японской, Японской потом, войне. Да. да. То есть вот, да. вот эти все какие-то вот моменты... Это все те круги, дежавю, которые нас возвращают на то, чтобы мы выучили хоть один из уроков этих, которые нам постоянно преподносит история. Она не остановится, история, это матушка история, пока мы не выучим хотя бы один из этих уроков. И не усвоим его, что так делать нельзя как у Полунина. Нельзя. Но это неприлично, это ведет в пропасть всех нас. Вот все эти, то, что вы перечислили, да, и Крымская война, и Японская война, и Первую революцию, которую вызвала, да, да и война 14, Первая мировая война, она тоже, вот она как раз привела к дальнейшему ужасу. <музвучит> Но, несмотря на то, что, конечно, Россия была полна уже многими проблемами к тому времени, но, тем не менее, 13 год это был взлет промышленности. Россия была на третьем или четвертом месте по экономике в Европе. Она расцветала пышным светом в смысле экономики, чего не скажешь о сегодняшней России где две трети страны, пардон, сортирами на улице, mm -hmm. где бездорожье, грязь и совершенно дикая, невыносимая жизнь в том смысле, что никто не видит перспектив. Так вот, если вспомнить 13-й год, да, перед началом той войны и вот этой войны, которая началась. Поэтому если бы в 17-м году власть не была захвачена абсолютно разбойничьим путем, не цивилизованным, когда было просто разогнано учредительное собрание. Вот, и просто ее узурпировали, эту власть. Если бы этого не было, я думаю, что Россия пошла бы, ну, не было бы монархии, она пошла бы таким цивилизованным, нормальным путем. Были, там много партий было. И если бы вот этот разбойник Ленин не начал бы всю эту историю вот таким образом, просто разбойничьим образом, ну, все было бы цивилизовано. В какой стране не бывает революции? Буржуазная революция uh -huh. в разных странах бывала, И похлеще бывало, слушайте, вы знаете прекрасно, да, французскую революцию там и так далее. Но все как-то приходило как-то все-таки в норму. Только в России это все растягивается на какие-то... Столетия. Да, действительно, вот эти уроки истории, о которых вот и говорит тоже в, в, во многом фильм Дом, с, с историей семьи, семьи Голицыных, которые герои которых приехали в Ригу. И еще раз напомню, что 5 октября в Спландет Палас будет возможность не только посмотреть сам фильм, но и встретиться с героями картины и э, вот что больше всего поражает, э, например, э, вот упоминается все время то, что э, внутри семьи, получается, ведь нету, ну, нет общения за пределами семьи на русском языке, то есть практически это редкие, может быть, встречи с иммигрантами, то есть с людьми, которые говорят по-русски, да. но тем не менее вот удается сохранить и язык, и интерес. Удается, есть... об этом очень хорошо сказала как раз у меня в фильме Екатерина, это дочка, mm -hmm. вот, дочь Прасковья Николаевны, она же родилась в Нью-Йорке сама, вот, и муж у нее был американец, и она говорила, я говорила в семье по-русски, с ним по-английски, много было друзей американцев, угу. с которыми я по-английски говорила. Но она говорит, а вот когда мои дети родились, я с ними никак не могла говорить по-английски. Вот это удивительное дело. И она говорит, я чувствовала, что... Вот если я буду с ними говорить по-английски, они мне не будут до конца близки и род... такие родные, если, когда... если бы я с ними по-русски говорила. Вот что это вот такое? Ну вот да, вот... Вот она там пытается это объяснить, и в фильме это, и Майкл подхватывает эти размышления о том, что такое эта вот русская душа в человеке, как ее почувствовать, пощупать, -по что называется. Мы все это в общем понимаем и ощущаем, но вот есть такой феномен, да, что э, по-русски -по -по нам как-то как-то -как -как по-другому-то она говорит, ты даже думает по-другому начинаешь. Но, опять же таки, сегодня многие вам скажут, и мне в том числе, не надо не ни думать. говорить, ни думать по-русски. Не надо. Мы, к сожалению, к сожалению, мы себя, ну, мы или они, или мы все вместе, мы не имеем права сейчас это поднимать как бы на флаг, на какое то гордиться этим, мы вынуждены сейчас, во всяком случае, стыдиться и страдать, ну, я скажем так, но страдания они тоже очищают, ничего страшного, пострадайте, пострадайте. — Но, с другой стороны, вот, если говорить о этих волнах эмиграции, вот, не насколько чувствуют себя ответственными, вот я не знаю, потомки семьи Голицына за то, что сейчас происходит в России? То есть они как представители русской культуры. А если вдруг, вот ну, я не знаю, в Америке услышат, что они между собой говорят по-русски и там будут их считать русскими, вот, Несут ли они какой-то груз ответственности за то, что произошло в стране, в которой они, в которой они не родились и которые сто лет уже как бы… Понимаю. Отличный вопрос. Я предлагаю не мне на него ответить, а я предлагаю вам прийти в «Сплендит» 5 октября и задать этот вопрос непосредственно Голицыным. Угу. И я сам с удовольствием и с интересом послушаю, на самом деле. Я не могу сейчас за них ответить. Не знаю, не знаю. Либо сегодня можно поговорить в кафе Лайва с вечером, значит, да, либо в пятого вот это, те вопросы, это, собственно говоря, почему этот фильм вдруг стал актуальным. Потому что эти вопросы столетней давности возникают и сегодня. Да, действительно, это прекрасная. — Тема, вот ну, повод для того, чтобы посмотреть прекрасный фильм и для того, чтобы, может быть, сегодня принять участие в дискуссии в «Кафе Лайвас», в «Лео Лупе», где Андрей Васильев будет беседовать вот с Майклом Голицыным и поговорить вот о судьбах и русской культуры, и русских рубежом, тем более, насколько этих вот волн огромное количество, и эти волны где-то ассимилировались, кто-то где-то, а где-то продолжает сохранять русский язык и русскую культуру, как это сделали герои фильма «Дом». Наверное, нам уже вот показывают, да, что время завершать. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя Дмитрия Васюков, кинорежиссер, который снял фильм «Дом» и вообще цикл большой фильмов «Счастливые люди». Вы можете посмотреть на YouTube-канале. Я да. думаю, там выкладываются фильм. Просто наберите Дмитрий Босюков, вы обязательно найдете YouTube-канал и официальный сайт. Спасибо вам огромное за вашу работу, за вот то, что вот вы собрали всех вместе, вот как пазл, и такие вот интересные мероприятия пройдут в нашем городе. Спасибо вам. Всего Приходите доброго. в кино. До свидания. Радио Болт.